Всем привет! В эфире перевыпуск второго ролика заметок о Черкесии, посвященного изначально Бзиюкской битве. Но поскольку в этот раз я решил подобраться более глубоко в эту тему, то поговорим в целом о Черкесской революции и Бзиюкской битве как ее финальной стадии. Итак, до последней четверти 18 века у большинства адыгов ведущим политическим устройством их жизни являлся, по сути, феодализм. То есть это власть княжеской верхушки князей, которые назывались пши, и аристократов, дворян, имя которым было у орки. В большинстве Субэтносов адыгов, вот именно такая система была принята, кроме абадзехов, у которых она, в принципе, практически не сложилась изначально, и они свою аристократию сумели, скажем так, народ, народом поднять под себя, и у них было общественное управление, где все были на равных, и основные жизненные вопросы решались на общественных собраниях. Дело в том, что к этому времени стало увеличиваться количество свободных крестьян и ремесленников. Ну, условно говоря, ремесленников, да, то есть людей, которые занимались своим трудом, обеспечивали себя и у них появлялись излишки, которыми они начинают торговать, и они начинали богатеть. Соответственно, они могли существовать самостоятельно от князей уже и стали как бы такой определенной рода конкуренции для них. Свободными крестьянами называли тфакотлий. И это был определенный социальный слой, сложившийся в, в субэтнсах. При этом больше всего э, этот слой проявил себя у вот, вновь появлявшихся к тому времени субэтносов, самых крупных географически, у натухайцев, шапсугов. Ну и абадзехов он в принципе уже был сформирован. Что касается жидухов, допустим, темиргоевцев, кабардинцев, абхазов, у них э, больш, была сильная изначально княжеская власть, соответственно, в этом обществе преобладали феодальные отношения и преобладало зависимое крестьянство, и там это было сложнее этому проявиться в принципе. Кроме того, очень влияли абадзехи на своих соседей-шапсугов. Дело в том, что они к 18 веку как раз таки распространились и захватили землю в долине Псикупса, которая была до этого принадлежала Шапсугам, и поскольку в абаджевском обществе в принципе была ненависть к такая культивируемая к вот этому дворянству, к князьям, они начинали вступать в, в дружеские, в родственные отношения именно с, с, с этими свободными крестьянами у Шапсугов и подначивать их как бы, против своих князей. В этой обстановке начинается усиливаться именно власть вот этих тфакотлей, то есть на определенных собраниях общественных, в любом случае, вот в этих самых крупных обществах, по крайней мере, на общественных собраниях принимались народные решения, в которых участвовали князья и которые так или иначе должны были их исполнять. То есть княжеская власть была сильна, но при этом они старались выполнять и решения народного собрания, потому что это имело значение в обществе и отражалось на их авторитете княжеском и аристократическом, И вот, вот стало очень много решений Они в пользу крестьян начали ущемлять права дворянские так например у нотухайцев прошли такие собрания где значит лишили дворянства возможности использования торговых гаваний прибрежных вокруг анапы которые приносили огромную прибыль и в принципе урезали ряд их привилегий кроме того немаловажный фактор был внешний поскольку дело в том что в принципе аристократия и княжеская власть у адыгов а она была скажем так более то что ли как международный то есть больше крутилось в международных отношениях то есть они непосредственно отношения вели с турками с османами с крымским ханством и естественно подпадали под влияние то есть их интересы Часто становились интересами общества, то есть в угоду хорошим торговым отношениям и личной выгоде они могли пойти на какие-то уступки, допустим, могли землю какую-то отдать или под постройку российских крепостей отвести участки, а, соответственно народу это не нравилось, в народных массах возникало сопротивление, то есть народная масса в принципе, исторически так сложилось, она не, не любила вообще неприем Для Мерием считала действия любых внешних факторов, то есть, грубо говоря, вмешательства со стороны в адыгское общество, других народов, государств. Соответственно, среди Факотлей началось движение такой борьбы за независимость адыгов, за их э, полную самостоятельность и князья, которые общались с, соответственно, с определенной властью, ну, воспринимались как коллаборационисты. Все это вызывало реакцию аристократов, которые пытались усилить свои позиции, часто нарушали свои обещания про обязанности, принятые на народных собраниях. Особенно их возмущало, естественно, и впечатляло то, что, допустим, их у соседей у Бжедугов и у Тюмирговцев все, все это так не прокатывает, а так местное население держится в строгой власти и не пытается даже выступать за равенство с князьями и аристократами. И все это еще больше нагнетало эту обстановку. Таким образом, все это привело к решающим событиям, которые произошли в 1790-х годах. И начались в первую очередь на натухайцев. В 1791 году натухайцы без вооруженной борьбы решением одного народного собрания просто взяли и свергнули свое дворянство, значит, которое даже не пыталось сопротивляться, видя подавляющую массу большинства от факотли. Как описывали, что из богатства потерять именно свое имущество, что боязнь была быть ограбленным этим крестьянством, натухайское дворянство не покушалось восстановить силу, силой власть точнее, и как бы, после переговоров подчинилось всем требованиям. Шапсуги это видели в соседе, и у них началось по этому поводу сильное волнение, но не было как бы такого повода, что ли. Значит, они, они размышляли о том, чтобы собрать такое же народное собрание. Однако повод дали сами аристократы. В частности, большого семейства Шаритлуковых. Их дворянин, во главе, который стоял во главе этого семейства, Али Султан Шаритлуков. Когда несколько дворян Шаритлуков во главе с этим с Али Султаном разграбили членов одного из кланов, Тфакотлей, то есть напали, убили, значит, двух хозяев и их гостей, их купцов, которые гостили у них и находились под защитой. То есть, в принципе, нарушили принципы адыкства. А как упоминается, что вроде как в прежние времена это ничего не значило, что дворяне, конечно, всякое творили и могли такое себе позволить устроить. Но в этот раз именно народ ждал повода. И этот как бы вот этот случай стал таким поводом, значит, народ решил отомстить, и большой группой напали значит, люди на дом одного из их дворян Шаритлуков, разграбили все имущество, оскорбили и избили мать этого Шаритлукова. Значит, союзные дворяне возмутились этим поступком, попытались силой э, напасть на вот этих повстанцев крестьян но поняли, что силы не равны и вынуждены были бежать в Бждуги всеми этим семейством большим. В Бжедугии значит, правители на то время в Бжедугии был Бачери, он же Баттергери Хаджимуков, который их принял у себя на какое-то время и к январю 1694 года был собран совет бджадуских князей и дворян во улице Алтук вместе с этими Шерит на котором решался вопрос, что же делать, то есть идти войной на восставших шапсузских крестьян, либо замеряться с ними. И хотя, как бы были лица, допустим, как э, дворянин Бжиха Кабарекова выступал за то, что нужно вести переговоры, но большинство выразилось на то, что надо вот, силой наступать. И, в общем, большинство и поддержало военный исход этого дела. Причем самое интересное, что вот, по сути вот это охватившая регион восстание э, против аристократии, против вот этой верхушки власти княжеской, со стороны крестьянства происходило ровно в те же годы, что и подобные события во Франции, когда в восстала народная масса против императорской еще власти. Таким образом, как бы события очень коррелировались. И там, и там буржуазная революция, просто в разных немножко обществах происходила. Это как бы многими специалистами отмечается. Таким, такой исход вопроса на собрании среди дворян был еще поддержан тем, что они как бы пере... вели переговоры, общались активно с русским правительством, которое вот тогда активно начинало строить первые укрепления на правом берегу Кубани, в частности, тоже Екатеринодар появился только тогда. И они как бы ощущали, что могут, если что, обратиться туда, и их поддержит вроде как эти представители княжеской власти и в России тоже, в общем-то, императорская власть существует, которая очень близка по духу. И таким образом, значит, на стороне дворян выступают бжедутские и шапсугские феодалы, к ним присоединяются еще частично натухайские феодалы. Есть версия, что там участвовал на их стороне натухайский князь Калабад. А со стороны соответственно шапсугов, это было большое ополчение самих шапсугов, части натухайцев и абадзехов. Однако, значит, убедившись, что своими силами феодал не справиться с этим растущим крестьянским движением, а князья обращаются за военной помощью к России. к императрице Екатерине II отправляет делегацию в Петербург во главе с князем Джидухом Батергереем Хаджимуковым и Али Султаном где их принимает Екатерина II, заверяет их в помощи. Значит, они рассказывают, что они вот собираются создать республику за кубанскую, такую вот Эгов. А Екатерина II, соответственно, ей это ну, было выгодно. Плюс она увидела в этих событиях, как раз происходящих в адыгов, как раз-таки аналогию со Францией тогда, и что в России очень болезненно воспринималось. И решила тоже как помочь сдавить это движение. Она принимает, выносит предписание, значит, атаман Черноморского войска к оказать военную помощь. Вот этим феодалам. Видя нарастающую угрозу, шапсусские крестьяне собирают довольно большое ополчение, несколько тысяч человек. И при... принимают такой план, что нужно как бы, напасть первыми, чтобы предупредить противника. Они вот всем этим ополчением выступают вперед в Эти Стороны сходятся в долине речки Бзиюк в э, 19 километрах южнее современного Краснодара. Чуть позже скажу о географической точке на сегодняшний день где-то находилось примерно где останавливаются встречаются эти войска 29 июня 1796 года Именно по названию речка Бзюкская и называется это Безюкская битва, которая там произошла. При этом на стороне феодалов со стороны Екатеринодара вышел небольшой отряд казачьих из 300 казаков с медной пушкой во главе с полковником Еремеевым. В битве по разным источникам около 10 тысяч человек было только со стороны крестьянского войска. Со стороны феодалов несколько меньше, но тоже как бы значительные силы. Битва началась с наступления крестьян. Значит, как описывал офицер, который служил в российских войсках Ангирей, что шапсуги вперед напали с ожесточением. массой накрыли противника выстрелами с луков. И, как бы, как бы, поскольку большей части была конница, они ушли вперед. Междудуги применили военную хитрость, стали отступать. Вроде как делать вид, что отступают. Они их стали преследовать, некоторые потеряли вот шаг, ну, то есть ушли враж преследования, и когда вот эта конная лава ополченцев прошла вперед, зашла в засаду, получается, с соседних участков и была расстреляна артиллерией и пехотой оружейным огнем. То есть перебили каждого четвертого мужчину в этом. Нападение, значит, началась паника у ополченцев шапсу... со стороны Шапсугов, начали они убегать, но в этой вот суматохе произошло, как бы, с... с... все-таки стычка произошла сторон, и получается, что был убит в суматохе князь Бджидухов, сам батыр Герей Хаджимуков, что вызвало, в свою очередь, ту же панику в рядах Феодалов, и битва таким образом вроде закончилась как ничей, то есть ополченцы отступили, потеряв очень много людей. Феодалы потеряли своего как бы, вождя всего этого движения. По некоторым сведениям там погиб Калабадна, Тухаевский князь тоже, но это еще пока спорный вопрос. Закончилась эта битва огромными жертвами. Самого Батергерея считается, что похоронили там же под каким-то большим дубом, который так и назывался Батаргиевский дуб. Там была рядом как раз вот эта переправа, через которую на Новодмитриевскую. Переходили. И долгое время еще этот дуб видел, видели люди, и как бы там легенда ходила по поводу вот, дуба самого. Однако поражение в этой битве не заставило ополченцев отказаться от своих прав. Они продолжали сражаться, продолжались многочисленные такие кровавые стычки, набеги друг на друга делаться. Почти в каждом семействе аристократов Шапсуги и Бжедухи были жертвы. То есть ни в одном семействе не было такого случая, чтобы кто-то не погиб. Сын там, отец, неважно, кто. И, вся, и там их еще Шапсугов поддержали Абадзехи, которые, поскольку вот они изначально упали духом, и вот эта ожесточенная война последующие годы она очень сильно ослабила каждую из сторон и в итоге бждутские князья вышли с предложением шапсугским князьям, что надо мириться все-таки с крестьянами. Начались мирные переговоры, в результате которых феодалы вынуждены были согласиться на требования крестьян. Всем, кроме Али вот этого Шретлукова, было разрешено вернуться в шапсуге, но на равных правах с остальными. На народном собрании, состоявшемся чуть позже у шапсугов после примирения, были выработаны основные положения, которые регулировали взаимоотношения между феодалами и крестьянами, то есть сблизились правовые нормы у них, ответственности. Но единственное, что, допустим, мера штрафа, к примеру, там, за кражу, да, была немножко слабее для феодалов, чем для крестьян. Допустим, условно говоря, за лошадь там три монеты, а феодалу две. А, однако Пеня за кровь обель примерно равный. То есть, вот, чтобы не вызывать здесь в самом же трепещущем вопросе споров. Таким образом, Бзикская битва, она, как хоть и Первая победа, оказалась, но для крестьян она в итоге оказалась все-таки в их пользу, и не смогла остановить вот это движение по установлению демократической республиканской власти. Права и преимущества значит, этих феодалов значит, уничтожены были, всенародно объявлено равенством. Но при этом дома крестьян всегда закрылись для, для феодалов. И это вот сохранялось очень долгое время, вот эта неприязнь между ними, практически несколько поколений. Там Люлье был такой путешественник в свое время, который описывал вот, Черкесию, и он охарактеризовал административное устройство шапсугов-натухайцев после вот этой битвы как общественное управление, где не было головы, оно было республиканское, где законодательная и распорядительная власть имели свое начало именно от народа, и следовательно, Должно было считаться демократическим. Считали известные сведения о том, что был учрежден суд присяжных. И территория была разделена на округа, на округа где ставился какой-то старшина, который следовал советам общества при управлении. То есть образовались советы Хассе, народные советы, на которых решались все вопросы и жизненные, обычные, там рутинные, и войны и мира. Отдельное лицо при этом могло повлиять на решения теперь уже на этих собраниях. Не по праву происхождения преимущества имело, а по праву какого-то таланта, каких-то заслуг в обществе. То есть... По, именно по, по опыту. Тем не менее, все эти события послужили в дальнейшем тому, чего и боялись бжидуцкие феодалы, то есть все это перекинулось потихонечку к ним. В 1828 году, например, бжидуцкие крестьяне своих феодалов свергли и на 8 месяцев установили демократическое правление, но тогда э, во главе с князем а Аходиагоку удалось феодалам восстановить вооруженными ну, как бы силами, э, военными методами свою власть обратно. Тем не менее, чуть позже к концу Кавказской войны в 50-х годах, при посредстве Мухаммед Амина, который значит, руководил вооруженными силами Абазехов в войне против так называемой войне против князей и дворян, он сумел значит, поднять в жидуцких Тафакотли и христиан на восстание. Они сбили значит, своих князей аристократов, многие из которых вынуждены бежать, были убежать в Россию, отчасти даже подчинились Мухаммеду Амину на общих началах. И таким образом образовалась в 1956 59 годах Жидуцкая республика, да, свободная общественная республика на началах шариата и э, ислама норм ислама, которая вела ожесточенную борьбу с Россией за независимость и была в итоге Россией покорена, захвачена силой и включена в состав России. В 1959 году, что касается самих вот, потомков князей, то есть последний князь беджугутского племени Тархан Хаджимуков в 1959 году подчинился России и с многочисленными оставшимися сторонниками перешел на ее сторону, своего сына выдал в заложники. Темтеча, который получил прекращение имя Николая, уже стал как офицером Российской армии. Шабсурские христиане, да и в целом Духайские, получили в ходе длительной борьбы победу над дворянами, что, в принципе, было редко для того периода исторического времени. Народное предание доносит значит, такую фразу, которая очень хорошо характеризует отношение шапсугов к этой битве. Значит, женщина, которая потеряла значит, шесть сыновей, но и в этой битве, значит, узнав об этой вести, как бы в плаче сообщает, что плач земля адыгов, ибо таких храбрых воинов, как мои сыновья, шапсуги еще родят. А вот такого отважного воина и мудрого правителя, как Хаджимука, бжедуги не родят и за тысячу лет. То есть, несмотря на вот это тяжелое поражение, тяжелые потери, как бы они были воодушевлены этим все-таки. Какой-то мере, понимали, что для потомков это выигрышно. Все. В начале 80-х годов прошлого века инициативная группа из Эдегея установила памятник в Зивской битве у дороги на поселок Оазис. Это дорога на Новодмитриевскую, в сторону горячего ключа, перед мостом на Новодмитриевскую, поворот налево на поселок Оазис и не доезжая до развилки, там с левой стороны, залиса полосою у. Около поля стоит на холмике этот большой камень такой с изображениями, ну, вырезанными на нем, и надписью, посвященной Безюгской битве. А, значит, люди тогда собрали деньги, вот сделали установку, поскольку это как бы по сей день имеет важное значение для Адыгов, эта битва. Однако сейчас вот считается, что ну, идут работы по присвоению памятнику культурного наследие объекта культурного наследия статуса но к сожалению продвигается очень слабо и памятник все-таки продолжает разрушаться он такой уже не очень хороший вид имеет кроме того в художественной территории это отразилась эта битва очень хорошо написана в книге автора исхака машбаша называется она раскаты далекого грома советую почитать на этом пожалуй все следите за выпусками оставляйте свои комментарии делитесь с друзьями ставьте лайки всем пока